Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. В этом видео хочу коснуться с очень интересной темы. Как правильно удалить отключить адсорбер. Если кому интересно значение и зачем вообще эту систему устанавливать на двигателях, есть у меня на канале очень интересное популярное видео. Ссылку на тот видео оставлю тут же ниже, в описании. И тут скажу только коротко. Цель применения системы адсорбера в современных машинах уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запах бензина в салоне автомобиля. Такая система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro 2 и выше. Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных вибросов в атмосферу, хотя многих это не волнует. Адсорбер имеет существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить и полностью удалить. Недостатки этой системы Первое. Дороговизна изделие. Конечно, не для всех автомобилей. Заменить или удалить. Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Акура МТХ цена изделия варуется в пределах 10 тысяч рублей. Для вас от 800 рублей. Второй. Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата. Двигатель не тянет. Плохой разгон машины тупит при въезде в гору, плавающие холостые обороты на прогретом моторе. Если пак пластиковый, то при забитом отсобере постоянно снимается и расшимается. Один из характерных признаков неисправности отсобера это щипение при открытии крышки тупливного пака вызванное движением воздуха в бак и появление запаха бензина в салоне, направленный уровень топлива, появление ошибки ПИ-0443. Можно ли ездить без адсорбера? Да, можно, но о целесообразности табакового решения мнения расходятся. И тут, конечно, возникает вопрос, как правильно удалить отключить адсорбер. Сразу скажу, если у вас цивильная машина, даже не думайте об ее отключении, потому что это приведет к дальнейшим к возникновению проблемы. Можно ее отключить лишь временно, пока вы купите нужные запасные части. А если у вас старая машина и готовить поэкспериментировать, тогда слушаем дальше. Скажу честно, я не мастер и не спецветом темы, но им мне тоже был интересный ответ на этот вопрос. Перекопал интернет и нашел некоторые интересные материалы. Так что предлагаю коротко ознакомиться. Вместе разобраться, порассуждать и высказать свое мнение в комментариях. Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, ездят без адсорбера годами, не зная никаких проблем. Другие, отключив устройство, через время устанавливает его назад, заметив повышенный расход топлива и перебой в работе мотора. Итак, если мы заметили шипение при открывании бензопака, провале оборотов и так далее, и поставили диагноз, что система адсорбера вышла из строя. Как все-таки правильно отключить адсорбер? Мы должны понимать, что система адсорбера состоит из двух островных деталей. Это сам адсорбер и клапан адсорбера. И один из них часто выходит из строя. Если нам не хочется купить исправный деталь и заменить, тогда действуем так. Часто можно на форумах прочитать советы. Например, вот такой. Физически это делают так. На шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбураторного ваза. Пары бензина уходят в атмосферу, шланг от клапана адсорбера перекрывают, знающие люди прошивают двигатель, чип-тюнинг, иначе появится ошибка, вот и все. Да, но есть еще тут нюанс, который нужно учитывать. Не каждый может прощевать и перепрограммировать блок управления. И не всегда обязательно перепрошивать блок управления. Например, если клапан адсорбера исправен и мы хотим отключить из системы только сам адсорбер, тогда достаточно отсоединить шланги адсорбера и клапана адсорбера. Потом надеть там простые бензофильтры. Вот это правильная схема. В этом случае не исправен только адсорбер. На трубку от бензопака обычно отдывается топливный фильтр от карбураторной классики. На шланг к клапану адсорберу отдывается все тот же фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер или куда-нибудь. То есть, если клапан отсорбера исправен, тогда не надо ее глушить или вообще убирать и в частном случае даже перепрошиваться. Если мы ее заглушим, например, болтиком, в цилиндрах уже не будет попадаться тот нужное количество кислорода, которое поступает там через вот этот шланг вместе с парами бензина. Если блок управления с помощью лямты датчика определит, что в камере с попадает меньше кислорода, чем положено, оно по алгоритму постарается отрегулировать смесь соотношение кислорода и бензина. Раз не хватает кислорода, блок управления уменьшит подачу бензина и двигатель потеряет тягу. А если блок управления не определит нехватку кислорода, оно так и будет подавать в цилиндрах по ее мнению нужное количество бензина, и в цилиндрах образуется богатая смесь, а на вивклоп у нас будет повышенное CO. В зависимости от автомобиля блок управления все равно рано или поздно определит, что так щить больше нельзя и на приборке подаст знак тревоги – чек и будет нам сообщаться, что нужно идти в сервис и устранить какую-то неполадку. Если сам клапан адсорбера исправен, вот почему важно этот идущий шланг к клапану адсорбера, Оставить открытый и не ее. его. Та да, многие ее просто ключат вот так, польтиком. Это неправильно. А что сделать, если проблема в клапане отсорбена? Хотя она стоит тешево и все-таки ее нужно убрать, отключить. Тогда клапан из схемы полностью нужно отключиться. и вот тогда понадобится прощивка, чтобы при отсутствии клапана мозг не реагировал и на приборке не светился значок. Честно говоря, я не мастер, и на надо мне задавать вопросы, как это сделать. Есть профи в этом деле, Пораспрашивайте и они вам перепрограммируют просчет блок управления. Но если вы не можете найти такого человека, и вы не умеете чиповать, знающие люди предлагают остроумный выход из такой ситуации. Существует вариант. Некоторые, чтобы обмануть блок управления, в стекере клапана адсорбера ставят обманку. Попробуйте. Делается это так. При выходе клапана адсорбера из строя на машинах с пробегом, систему адсорбера и сам клапан адсорбера отключают от топливной цепи. И при этом нужно сделать обманку для блока управления осколку клапан адсорбера влияет на смесообразование. Самой простой обманкой может быть резистор с сопротивлением районы около 30 Ом. И вставляют ее прямо в фишки клапана адсорбера вот так. Цена такого со резистора мизерная. Возможно, сопротивление клапана адсорбера Ваши машины отличается и тогда придется подобрать другой резистор. Мы тут порассуждали эту тему и посмотрели некоторые варианты. Но, конечно, не на всех машинах будет успешно работать такие варианты. Пробуйте доработайте схему. Предлагайте ваши варианты, как вы сделали, оправдали или нет. И, конечно, еще раз повторяю, на цивильной машине не надо ничего экспериментировать, так как там блок управления и датчики более чувствительны. Лучше восстановить систему адсорвера, чем там что-то экспериментировать. Ну и в конце видео, если оно было чем-то полезным для вас, пожалуйста, ставьте лайки. Комментируйте, подписывайтесь на канал и спасибо всем за внимание. Ждите новые видео.